«Эль Мина. официальное название фильма продолжения сериала «Во все тяжкие». Для начала немного пробежимся по трейлеру, рассмотрим, как у Бэн узнали о Джесси, узнаем, что вообще за «Эль Мина и как черно-белые сцены из «Лучше звоните Солу» связаны с новым фильмом. Начнем с трейлера. С самого начала мы видим знакомые для нас лица, а именно фото Хэнка Шрейдера и Стива Гомеса. Определенное место событий является офис отдела по борьбе с наркотиками. На протяжении всего трейлера мы наблюдаем за допросом тощего Пита. Из его слов мы понимаем, что он не знает, где сейчас находится Джесси. А даже если бы знал, то не помог бы посадить его за решетку. Самое главное, что мы узнаем из его слов, то, что историю о том, как Джесси был заключен, крутит по новостям. Значит, дело имеет огромные масштабы. Тут может возникнуть вопрос. Как же ОБН узнала о Джесси? В прошлом видео я говорил, что ОБН узнает о Пингмане благодаря камерам видеонаблюдения. Но если мы вспомним 12 серию пятого сезона, Джесси дал показания на себя и на Уолтера уже упоминавшимся Хэнку и Стиву Гомосу. А в 15 серии мы видим, как эти доказательства смотрят неонацисты. Сложив одно с другим, федеральные агенты сразу сделают из Джесси врага номер один. Так он и окажется в новостях. Главный вопрос после просмотра трейлера – что за Эль камина Во-первых, Эль Камина это модель машины, на которой Джесси уехал в конце сериала. Во-вторых, Эль Камина в переводе с испанского «дорога» или «путь». Такой вариант можно интерпретировать как жизненный путь Джесси или что-то наподобие этого. В итоге нам подтвердили многое, о чем я говорил еще полгода назад. Анонс согласит, что Джесси будет убегать от своих похитителей, закона и своего прошлого. Закон в лице ОБН. А вот что про похитителей и прошлое не совсем понятно. Будут ли еще какие-либо неонацисты? и встретим ли мы каких-либо врагов Уолтера и Джесси из прошлого. Это мы сможем узнать лишь в фильме или в следующем трейлере. Права на экранизацию Breaking Bad у Netflix, а у них политика такая. Один трейлер, анонсирующий дату, а другой полноценный, например, как у фильма «Ирландец». А теперь перейдем к самому интересному. Несколько дней назад Боб О'Дёнкер, актер, играющий Соло Гудмана, в интервью Hollywood Reporter сказал, что фильм уже снят. Учитывая, что он знает о производстве картины, то с большой долей вероятности он окажется в фильме. Давайте вспомним самое загадочное, интересное и интригующее в сериале «Лучше звоните Солу. Да, это черно-белые проспекции, или как я их называл в других видео, флешбеки в будущее. В начале каждого из четырех сезонов «Соло» мы видели проспекцию. В них мы видели, как Джимми живет новой жизнью и работает в кофейне «Синабоун». Проспекции идут в хронологическом порядке. Первая. Сол пугается парня и смотрит телевизор. Вторая. Сол застрял у мусорных баков и боится открыть пожарную дверь. Третья. Сол пугается полицейских, сдает воришку, а потом падает в обморок. Четвертая. Самая интересная и длинная проспекция. Остановимся на ней. Сначала мы видим, как проходит медицинские обследования. Сразу же кидается аналогия с Волтером как он лечится от рака. Далее, когда Соло выписали, у него не проходят документы в базе. Он очень нервничает по этому поводу. Но документы не проходили из-за халатности работницы. Далее, когда Джимми садится в такси, он начинает бояться таксиста, а когда выходит из машины, проверяет, не следит ли за ним таксист. Вы понимаете, что я клоню к тому, что страх – это общий компонент всех проспекций. Джимми боится, что его найдет полиция, но появляется новый вопрос. Почему он начал так бояться? Он же начал новую жизнь благодаря Эду. Эд – это человек, который помог уехать Уолтеру на Аляску, Солу в Небраску. Перед тем, как ответить на вопрос, давайте взглянем на них. Да, это усы Джимми, они настоящие. А это значит, что с того момента, как он переехал в Небраску, прошло определенное количество времени. Сразу же навязывается аналогия с волосами Уолтера из последних серий. А что, если я скажу, что Джимми стал бояться своего обнаружения, потому что произошел какой-то инцидент? А если я скажу, что Джимми увидел в новостях, что Хайзенберг мертв, а Джесси стал самым разыскиваемым преступником в стране? Тогда получается, что лучше звоните Солу начинается ровно в тот же момент, когда заканчивается Брекинг Бэт. Тут тоже может возникнуть один вопрос. По поводу погоды. Лучше звоните Солу идет зима а в концовке тяжких снега даже не видно. На этот вопрос тоже есть пояснение. Небраска это обычный штат в США, в котором проходит обычная трехмесячная зима, а Альбукерки находится на юге, рядом с Техасом. Снег выпадает там редко. Также обратите внимание на одежду персонажей в последней серии Breaking Bad. Все ходят в куртках. В теплой одежде, Коти находится на юге США. А это значит, что идет зима. И не зря же съемки проходили в феврале этого года. Также у меня есть интересная теория, что если Сол Гудмана решил вернуться. Реакция по типу чего, зачем, в чем смысл будут оправданы. Но вспомните, как Джимми смотрел телевизор. Он пересматривал свои старые записи. В проспекциях мы также видели, что Джимми хочет стать обратно Солом. Вспомните начало пятой серии четвертого сезона БКС. Это единственная сцена, показанная во всем сериале, которая происходит в не тяжки Из нее мы понимаем две вещи. Что Сол очень боится за себя. И то, что они могли уничтожить те улики причастности Сола к Уолтеру и Джесси. Окончание фильма. Заседание суда. Сол защищает Джесси. На это я бы посмотрел, но это очень маловероятный исход событий. В итоге, что мы имеем? Фильм расскажет о продолжении истории Джесси Пинкмана. За Джесси будет охотиться ОБН. Очень вероятно появление Соло Гудмана. А это значит, что черно-белые проспекции из его сольника будут связаны с фильмом. Также, вспомнив каст, Джесси может встретиться со своей семьей, Бурсуком и Тощим Питом. Также в фильме появится Эд. Учитывая испанское название картины, возможно, Джесси будет бежать в Мексику. И события будут проходить зимой, сразу же после событий Breaking Bad. Ну и конечно, верим в флешбеки с Уолтером. Фильм должен оказаться как минимум хорошим. Ждем второго трейлера. А с вами был Виктор, увидимся в следующем видео. I am not in danger, Skyler. I am the danger.